Ну, всем welcome, это снова я. На этот раз мы находимся в парке Ханеги. Это недалеко от станции Шимикитадзава. Такой вот большой широкий парк с множеством игровых площадок, спортивных, теннисных кортов там и тому подобное. Как видно, уже немного вот там уже в деревьях это цветет сакура. Мы сейчас немного пройдемся, посмотрим. В принципе, должно быть хорошо видно все эти цветочки. Вот сюда, вот. Как известно, в марте и апреле японцы любят ходить на, на ханами, то есть любование цветами, или как это называется, любование сакурой. Вот они приходят примерно в такие парки. Здесь вот, правда, еще не все цветет, но это скоро уже будет зацветать. Да? Все эти цветочки. Деревья. И вот тут тут вот. Видно, это вот белая сакура. Есть вот розовая сакура. разные. Но вот эти они немного такие розовенькие. То есть прям розовая роза. А вон там вот белая. Белая практически. Вот здесь вот тоже вот сакура цветет. В принципе, когда здесь все зацветет, то будет очень даже красиво. Сейчас пока что еще, как говорится, не все цветет. Пока еще не сезон. Холодно было, в принципе. И вот здесь вот тоже цветы всякие. Ну, в основном сакура. Конечно, не знаю, может быть, здесь и вишни есть какая-нибудь или еще что-то. Вот-вот видно, вот, вот белые, тут, вот белая будет, вот видно здесь, белая сахара. А есть, вот розовая. Здесь разные сорта, по-разному зацветают, вот, вот примерно тоже белые, но немного розоватые, вот, уже очень красиво тоже выглядят все можно прийти пофотографировать вот макросъемка очень даже классно получаются такие снимки Но сейчас уже вечер поэтому как бы уже снимки будут немного темные советую вам прийти пораньше я пришел просто поздно из-за того что дел полно нет времени было ну как говорится этим заниматься днем В последнее время вообще снимаю видео достаточно редко потому что и так работы много в третьем втором третьем месяце очень много работы в японии в японских компаниях это время релизов всяких там как говорится и нужно из-за этого работать сверхурочно поэтому на видео времени совсем не остается если бы было как говорится по чуть побольше времени можно было бы по поездить еще и поснимать но опять же вечером после работы нет нифига, ну, как сказать, времени. Ну, что уже темно, и куда ехать в темень теме снимать, это, как говорится, не есть гуд. Ну, сюда, пройдемся еще. Здесь, в принципе, тоже хороший вид такой открывается на... Пока что голые деревья. Пока что здесь еще ничего нету. And all... And all. Я не знаю, что такое, no. NO. тоже вот Ну, те, кто учит тут вот, Хирогану Могут прочитать название Этих вот деревьев В принципе, в принципе, это, ну, как говорится Несложно Практически самые первые буквы Здесь еще вот внизу какие-то кусты Это, видимо, будут потом цвести Попозже Ну, пока что вот так вот то вот туда вот вниз, там дорожка уходит, очень даже неплохо выглядит все это. Поэтому, если будете в таких вот, ну, весной в Японии, обязательно сходите на Ханами, посмотрите днем, посмотрите вечером, все выглядит очень красиво, вам обязательно понравится. Японцы также любят там сидеть под этими деревьями. Вот кто-то что-то читает, кто-то отдыхает, кто как бы так вот отдыхают. Вот. Ну, а в парках там йо-йоги и там, например, шинджику, да, там уже люди пьют под этими деревьями саке там и так далее. В принципе, тоже так и весенние праздники людей шашлычки там кто-то делает. Ну, конечно, не в этих парках, а в других, может, ну, в общем, смысл понятен. Ну, вот такое вот видео коротенькое. Если вам понравилось, обязательно подписывайтесь, ставьте лайки, а мы с вами увидимся в следующих видео. До связи!